Привет, с вами интернет-магазин Keramis. В этом обзоре мы познакомим вас со смесителем от немецкой компании Клуди. Модель для кухни коллекции Bingo Star с артикульным номером 428 510 578. Корпус смесителя выполнен из латуни и имеет хромированную поверхность. Его поворотный излив высотой 226 мм имеет угол поворота в 230 градусов. К воде смеситель подключается с помощью гибких шлангов для подвода воды длиной 340 мм. Размер подключаемых шлангов G3,8 дюйма. Управление смесителем осуществляется с помощью одного рычага, который полностью литой и очень легко управляем с помощью отметок холодной и горячей воды. С ним очень легко настроить нужную температуру. Керамический картридж рычага имеет ограничитель горячей воды. Главной ключевой особенностью данного смесителя является гибкая выдвижная лейка. Она оборудована аэратором Cash M, насыщающий струю воздухом, а также имеет защиту от обратного тока воды. В комплекте к выдвижной лейке идет специальный груз, который обеспечивает комфортное использование и фиксацию лейки в корпусе смесителя. Также в комплект идут все необходимые элементы для монтажа и инструкции. Врезной монтаж на одно отверстие осуществляется очень быстро и не вызывает больших трудностей. В комплект поставки входит сам смеситель, гибкие шланги подвода воды, монтажный набор, который включает в себя все необходимое для быстрого монтажа, точная инструкция по установке и гарантийный талон. Срок гарантии на изделие составляет 5 лет. Данный смеситель удобен в использовании для всей семьи. Его универсальный современный дизайн вносит оживление в любую кухню. Сочетание его бокового рычага, выдвижной лейки и достаточная высота излива создают полную свободу действий в кухне. Он очень практичен и за ним удобно ухаживать, благодаря его изогнутому изливу, на котором не скапливается вода. С помощью лейки увеличивается рабочая зона. Очень удобно работать по всей длине мойки, а также за ее пределами, чистили набирая воду в посуду. Смеситель имеет фирменную экофункцию, которая обеспечивает экономию воды не менее чем 40%. Коллекция смесителей для кухни Клуди Bingo Стар – это нечто большее, чем просто эталон функциональности. Это привлекательная форма, которая придаст вашей кухне исключительный характер и стиль. Если говорить коротко, Клуди Bingo Стар – это высочайшее качество в великолепном исполнении. Заходите на наш сайт и покупайте только качественные смесители Клуди. С вами был интернет-магазин Керамис. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, делитесь видео с друзьями.